Всем привет, друзья! В этом видео будем разбирать Binance Launchpad. Сейчас у них идет токен сейл токена, фан токена команды Lazio. Кто не знает, это футбольный клуб. Сегодня поговорим, как в нем принять участие, что это за фан токены, зачем они нужны и чем они нам могут пригодиться. И самое главное, как мы можем на этом заработать. Кому это интересно, присаживаемся, поехали! А при тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Вот, как видите, я сначала информацию всю даю в телеграм-канал, а потом уже записываю ролик на YouTube. Поэтому, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь, будете получать информацию, одну из первых. Также иногда разыгрываю там криптовалюту. Кому это интересно, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, смотрите. Кто не знает, что такое Launchpad, это практически то же самое. Это, наверное, то же самое, что и, к примеру, на CoinList TokenSale. Да? То есть, это первичная распродажа части токенов. Да? И самое здесь привлекательное, это то, что мы можем получить их по самой интересной и вкусной цене. На Binance всегда есть на главной странице, вот видите, вот такая история есть, какие-то рекламки и следите за вот этой информацией. Для начала Binance, они запустили фан-токен, платформу что очень круто и я считаю если сюда они будут привлекать более более э, масштабные футбольные клубы ну, более такие как бы вам объяснить я ничего не имею про лацио но все-таки это уже клуб который да у нее есть история но нет такой аудитории к примеру как у грандов да там больших команд я еще помню хорошая команда в была, была когда играл там не ставим Симона Инзаги. Они были чемпионами. Не помню какой год, но тогда они очень мощные были. Сейчас это пониже. Но факт в том, что они одни из первых на Binance. Это уже классно. Я считаю, как и любой токен, который на Binance, у него будет иксы и в любом случае как минимум здесь он будет иметь успех. Да еще и на бычьем рынке. Чтобы в нем поучаствовать, вам просто нужно нажать сюда и ознакомиться с самим лаучпадом, что он предлагает, да, есть у него название токена LATSO, есть понятная э, нам эмиссия, которая выделяется на ла ла лаунчпад это 4 миллиона, всего будет общее предложение токенов 40 миллионов и из них будет э, практически 22 процента в обороте сначала, это 86 миллионов, э, которая будет на рынке циркулировать и дальше. Мы там глянем на экономику, они будут постепенно размораживаться. Также вы можете вот нажать сюда, найти лаунчпад, смартфоне с вам или на компьютере, и сразу попасть на страничку э, и нажать сюда подготовительный период. И вы увидите, что еще 6 дней, 20 часов, всем держателям токенов BNB вам будет насыпать количество токенов в определенное время лацо ну естественно чем больше у вас BNB, тем больше у вас вам будет ну капать токенов лацо у меня там нет есть лежит там две BNB и я посмотрю сколько мне накапать раньше нам нужно было просто застаивать свои BNB на время и по моему три ночи считывалось какое количество у нас BNB застайкано, и нам выделялись эти самые токены. Сейчас механизм немножко изменил Binance и сейчас уже не надо их там куда-то в пол нести или чего-то еще. Вы просто купили BNB. Кстати, покупать специально BNB под этот лаунчпад, это ну, решение может быть сомнительное. Если вы не понимаете того, что, к примеру, BNB может пролиться с рынком, упасть, потерять стоимости, а вам токенов ну, там, с одного BNB начислят совсем мало, то вы можете остаться в минусе, в долларом эквиваленте. Но если вы понимаете, что BNB будет расти, да, что это хороший, отличный, сильный проект, вы можете в долгосрок купить токены, или у вас они уже лежат, или они используются на фьючерсах для оплаты комиссии, или просто лежат долгосрок то у вас э, эти токены почасово будут фиксироваться этот общий баланс, вне зависимости на споте вы держите, на фьючерсах, э, там на карте этот Binance. Э, в общем, везде, где у вас есть токены Binance, будет браться средний суточный объем и почасово э, сниматься, сфотографироваться как бы это количество и э, что-то среднее будет использоваться для начисления вот этих токенов Lazo. Я считаю это очень круто они сделали, вам теперь не нужно держать их в одном месте и плюс вы наверное можете продать их ну, когда захотите. И на вот этой площадке, что придумала Binance, видите, будут футбольные клубы располагаться и мы как фанаты с вами, там, вы к примеру фанат Лацио, я например являюсь фанатом Манчестер Юнайтед, буду очень рад, если они тоже залезут сюда. И мы можем с вами будем поддерживать любимые команды с помощью токенов. Можем влиять на решение команды с помощью опросов фанатов. Мы можем иметь право на значки да, и выигрывать награды и привилегии. Будем первые, кто купит ограниченную серию NFT, которая будет у наших любимых команд. Поэтому здесь очень, -очень много преимуществ для людей, которые там, любят футбол и являются фанами того или иного клуба. И вообще вот эта история, она, в принципе, денежная. Я здесь вот порылся. Есть, там, к примеру, уже токены ФК Барселона, Ювентус и Парис-Сен-Жермен. Я взял токены именно разных городов и чемпионов там, или сильнейших клубов этих стран. И вот смотрите, там при листинге Барселона была около 5 долларов. Эмиссия токенов здесь тоже 40, ну циркуляции чуть поменьше. На хаях, смотрите, токен был 42 доллара. То есть мы понимаем, что каких-то 8 x он все-таки дал. Сейчас он торгуется по цене там, 18 долларов, что тоже прибыли. То же самое Ювентус. Вышел 2 доллара, сейчас торгуемся по 14, хаи были там, 18. Опять же таки 8-10 иксов. Возьмем Парис да? Рейнджермен. Опять там вышли 5 долларов, на хаях уже и 30 было. И сейчас торгуемся 24. То есть понимаем, что вся эта история, она интересна, у каждого клуба есть фаны и на этом можно зарабатывать. То, что кто держит э, токены Binance, вы получите их бесплатно, в том числе я там посмотрю, сколько мне накапает, еще не знаю, начисления не было. А для тех, кто, к примеру, там нет возможности купить Binance или вы не хотите рисковать, но вы являетесь, там, э, к примеру, фанатом, Лацио того же или там следующего клуба, которые выпустят, то всегда имейте в виду, что токен, когда залистится на Binance, он имеет свойство очень резко вырастить в цене, то есть запампить его. Ни в коем случае не надо набирать его на самом верху, а подождите какой-то коррекции. Первоначальная стоимость токена Лацио будет в районе где-то 1 доллар. И я считаю, не будет ошибкой, если после коррекции вы, к примеру, как фанат или человек, который... Хочет на спекуляциях заработать на росте купите его там от доллара до трех я считаю это будет хорошая цена с потенциалом для роста этого токена это если вы опять же повторюсь будете без участия просто захотите его здесь купить для трейдерства или положить его в долгосрок мало ли там когда латсо станет в следующий раз чемпионом и наберет еще большую аудиторию людей, и этот токен будет распространяться все больше и больше. Также они стали партнерами Binance, что тоже служит о том, что в любом случае какая-то реклама здесь будет иметь смысл. Плюс NFT, плюс вот эти голосования, вся эта история. Я думаю, токен будет двигать, и вся эта тема, она очень интересная будет и прибыльная. Я в этом участвую, мне это нравится, я сам люблю, обожаю футбол являюсь фанатом Манчестер так Какого клуба являетесь вы фанатом? Будет интересно посчитать в комментарии. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Если это так, поставь лайк, подпишись на YouTube-канал. И нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи всем профита. Всем пока.